Историко-культурное и научное наследие Казанского университета велико. В стенах нашей альма альмаматоры учились и работали великие люди. Университеты сегодня динамично развиваются, сохраняя историческое наследие. Оно представлено в коллекциях университетских музеев. Чтобы о них узнало как можно больше гостей и жителей республики, в Казанском федеральном для туристических компаний прошла презентация экскурсионных программ по музеям и лабораториям КФУ. Здесь же были решены организационные вопросы, например, стоимости и продолжительности посещения музеев. Литурагент также состоялись обзорные экскурсии в этнографическом, зоологическом музее, в музее истории и многих других. В ходе презентации приняли участие представители 20 туристических компаний. Казанский федеральный университет в настоящее время предложил новый туристический продукт. Многогранный, интересный для разных категорий населения, а самое главное, доступный по цене жителям нашей страны и иностранным гражданам. Совсем недавно появился новый формат посещения музеев. Игровой маршрут по экспозициям. Квест путешествия в университетском пространстве. Отметим, что каждую субботу в Куфу открываются двери для всех желающих для знакомства с университетом. Анастасия Иванова, Руслан Розаев, Роман Самарин, Универньюз.